Не могу больше, не могу, понимаешь? Один секс, но у меня один секс, только секс. Я вот не, я уже не знаю, куда себя девать, Очень секс. Хочу очень. И, может, это, к психологу сходить. Чё, думаешь, даст?